Ты сейчас охренеешь, потому что я уже охренел. У нас сезон всегда открывается с крестов. Мы, чтобы не спугнуть находку, делаем так. А, ну ладно, как Алик. Выкинул и все, и дальше пошел. Слушай, нет! нет! Слушай, оно может гнилым быть. Крыша вроде бы не течет. О, блин, находка! Прям как рука хватает, там все. Перемалывает. Посмотри ты офигеешь сейчас вообще. Каши я мало сегодня очень красивая вещь. На омовение ее отправляем. Гряземец. Нереальная сопутка. Лиса, ты какую монетку сюда подкладывал? Блин, находка! Вполне себе жилище. Я. А лежит монета. Прям сверху. <свеч> Сегодня день просто вот такой вот, ребята. Начинаем наш бесперспективный коп. Да, если вы смотрите это видео, значит, мы что-то все-таки нашли. Сегодня прекрасный день, друзья. Попробуем сегодня что-нибудь интересное такое найти. Прикопаю, думаю, наверное, сверток это проволоки. Смотри, что какие-то камушки Это Какие украшение пуговица что ли походу пуговица алюминиевая джинс? да сори с, с камнями реально да? с камнями драгоценными да? Да. да нет это старая Посмотри, что это такое это очень красивая вещь ну, судя по исполнению она кустарная камушки такие прям что это может быть такое? Ребята, обязательно пишите в комментариях, что это может быть такое. Похоже на пуговицу какую-то, да? Да, потому что у нее нет никаких надписей. Но это явно ручная работа, не похожа на фабричную. Итак, друзья, к нам прибыло подкрепление. Так что у нас сегодня будет коп с поддержкой. Я радуюсь, потому что мы не нашли монет. Неизвестно, чем мы еще нашли, потому что вот битый час мы уже ходим, но нет находок. Если их нет, но мы ничего не можем вам показать, уж извините. Вот сейчас вот тут есть сигнал хороший. Вот, вот, единственный сигнал на, на это поле. Вот мы уже целый час ходим, нет сигналов. Пробок даже вот не было сегодня. Но ну, всякая шляпа, вот какая-то проволока медная попадается. А вот здесь вот прям вот превратное звучание. Мы, чтобы не спугнуть находку, делаем так так вот одеваемся Всё. Всё. сейчас должна быть удача сейчас будем ее выкопать не знаю может какая-нибудь шляпа попасться мы ничего не исключаем где она? где она? нет ее, не понял Лиса, ты какую монетку сюда подкладывал? А? скажи по секрету Византия. сейчас будем смотреть, но она глубоко лежала я очень надеюсь, что это будет что-нибудь такое интересное что нашим зрителям можно будет показать просто удивительно, действительно среди такого количества железа вот такие мелкие объекты он находит в на достаточно крупной глубине да, смотри, пломбочка какая-то с надписями сейчас лисичка вам прочитает что там написано товарная пломба что такое, что за сигнал? такой чистый сигнал вот тут золотая монетка лежит да, это монета, кстати смотри, какой звук, да? Тонкие вообще, как будто струна. Монетка, ребята, монетка. Она, конечно, убиенная. Но, походу, Николашечка. Я это чистить не буду. Да? Я это тоже. Зажрались волк-колеса. А, ну ладно, как алик Выкинул и все, и дальше пошел. Привет из нашего детства называется. Он сначала копнул, Сигнал такой четкий, ясный, красивый. Трактор, видим, что ли. Колесико. А там снизу еще. И смотри, что я откапываю. А, ну это как раз таки от этой машины, видимо. Ты посмотри. Да. Ой, блин. Как он здесь оказался да? Смотри какой. На больших колесах был. О. Смотри, чудо какое. О! Грядимес. Да. Ой. Где мы копаемся, а? Хрюхи мы с тобой. Походу медная пула. Вообще маленький сигнал еле нашел. Сейчас думал вообще чешуя. Вот она, тонкая-тонкая. Ребята. Пула. Помыть надо. Может, что-то можно будет увидеть. И, кстати, вот еще нашел. Сейчас, куда я ее выбросил. Вот, смотри, что-то нашел. Два зуба торчит. Может, бородачос? Так, а это не может быть опять от обуви? Да может, как. Спокойно. Накладка на коблок да, просто ну, ее так распахала. Нет, конечно, И все таки это у нас набойка. Такую же целую мы находили с Сашей Хабаркиным, кто помнит наши изыскания вместе с ним. Распахала ее конечно. Разогнула, распахала. Ты ко мне, что ли, идешь? Да. А зачем? Ты посмотреть, что это за прелесть я откопал. Ты там же нашел, да? Всегда жалко, а такие находки находишь. Да. Слушай, нет Это, это целый это целый, крест. Целый, крест. Это целый крест Да, <звёздоравливает> смотри, видно даже Господи, мы таких маленьких еще не да. находили Он крохотный Я обожаю крестики Покон, посмотри, какой он маленький. А вот старинный очень Момочки. Ушко сломано, походу Да, как да смотри, какой мы такие не находили еще Ребята, а вы такие находили? Рядом пула, рядом крестик Был да. Детский? Да не знаю даже <свист> Класс, вообще не ожидал. У нас сезон всегда открывается с крестов. Да, видно на нем. Даже и Малька была когда-то. Красавец. В общем, видимо, мы напали на то место, как пролегала дорога, потому что по одной линии мы идем, и вот везде точно вот сигналы хорошие, чистые. Здесь вообще сигнал <свист> вообще яркий. А, крупная меч. По идее что-то крупное будет. Что-то крупное. А, Ой, сколько вкусняшки-то здесь а? Смотрим Вот монета Смотри, да, вроде как монета Крупная Да, монета, ребята Какая-то монета Вот она Лисичка, покажешь, да? Помоешь, покажешь На омовение ее отправляем Да Ну Давай, Волк, определяй Царского монета. Наверное, деньга, наверное, да. Выпуклый орел такой А сейчас, это да? Александр Первый Две копейки. Царицы полей. Да, две копейки Да, капустка. Коп... Да, капустка. А -а -а -а. Что-то есть. Что-то здесь. Монета выпала. Не удивлюсь, что это будет совет. Только говорим, советов сегодня нету. Но ну, монета, но непонятно. Да, советская походу. Десятка, наверное. Сейчас посмотрим земля немножко подморожена так прихватила я чуть-чуть а -а -а! блин, находка блин, я не могу у меня сейчас руки, руки просто блин, посмотри, ты офигеешь сейчас вообще, целый замок целый замок старинный вот, да, ну! да целый ребята, представляете целый, блин вот это находка Блин, как я мечтал, я мечтал найти такую вещь. Ой, какая мы кружка. с тобой, помнишь, сломанный находил. А это да. целый. Так мы таких маленьких никогда Нет, не. Нет, ты посмотри, какая красота. Ребята, целый абсолютно. С ушком. Вот проем для ключа. Все, все, на, иди мой, показывай, руки трясутся даже, вот это, вот это находка Да просто. что здесь было в конце концов? Я не знаю О, Блин, находка, ты посмотри, какая красота, нереальная сопутка Вот это находка, надо Клима посмотреть Это все, вот это, вот эту вещь нашли, все, сегодня день просто вот такой вот, ребята Он мне не простит, если я покажу без него вам себе какая красота вообще теперь смотри а? какая тонкая да, работа вот это красотище вот если мы будем записывать там обязательно будет проволока а если мы не будем записывать то будет монетка может сегодня не записывать и будут у нас монетки глубокий сигнал показывает такой сигнал непонятный вообще под с ума сходит о, фига себе. Что это? Это, Походу от конского приезжает. Смотри. Или от снаряда? Не, не. Исключено. О, гвоздик. Лошадка носила. В ну, прошлый раз мы вообще пробки не отдали. Что... что за ерунда? Смотри. Какой сигнал яркий. Как будто там железка какая-то валяется. А лежит монета. Прям сверху. Смотри. Вот ну, как может быть? Да, может, положил. Это что, ходячка? Да, откуда я знаю, еще Совет. Совет? Да, позже. здесь лежит. Да, тут положил. А, тут выкопал. Да, масло. положил он снаряд еще. Поясок лежит. Походу кто-то положил и вот так все. Поздние советы не, не все собирают. А мы возьмем, что оставлять. В каком красивом и прекрасном месте мы находимся? <звы> чего я копал вообще прям не хочется мне здесь это какая-то штука интересная по-моему мы это с тобой такие уже выкапывали это от самовара Да? дай чуть не потерял не с первого раза ее и нашел там такая мелкая там тяжело было ее идентифицировать без пина смотри какая малюська Тут сигнал у меня еще один есть, вот остатки позиции и вот пошли на охотке. Эх, войны. 7,62. Целый. Сейчас деактивируем и выкину. От греха подальше. Скорее всего такой же наверное, сигнал. Знаешь, монетку найдем, да? Может быть монетка одного из солдатиков, который защищал родину. Ты сейчас охренеешь, потому что я уже охренел. Пугается Гирька. Откуда она сейчас? Какая огромная. Она Мне огромная, кажется... она с узором. Это старинная вообще. Ой, подожди, я даже взять ее не могу. Она вообще красавица. Да серьезно что ли? Да. И правда, она такая огромная У нас таких нету, чтобы вообще В общем, волк Смотрите, похоже, что она даже сохранилась То, на чем она висела и Ладно. Посмотри, я не могу это делать. Точно, выполнить. да. Я не... не буду это делать Да, это необычно вообще пуговица С узором такая прям, с гранями, смотри-ка Нам предстоит очень сложный путь Через этот огромный овраг Будем надеяться, что это бревно выдержит меня Ну и следовательно, тебя Слушай, оно может им быть триям м 3 триям. триям м 3 триям. триям м 3 триям, Триям-триям. 3 ярен 3 м 3м3ярен, 3м3ярен, 3м3ярен, 3м3ярен, 3м3ярен, 3м3ярен, 3 м 3 Целая прям изба. Это Волк. ловушка для волков. Вполне себе жилище. Кто в окошке живет? Я. Типа как фундамент, что ли? Интересная конструкция. Посреди леса. Здесь даже запенилось все. Смотри, как... Чтобы щелей было. Нормально так сделали, ну, по крайней мере, здесь дождь можно всегда переждать, крыша вроде бы не течет. И там еще вот конструкция, я все подумал, может изначально там хотели делать, потом просто передумали и решили здесь поставить, а вот посмотри, вот там вот разрушенная Часть строения. Интересно, что здесь такое было? У кого-нибудь есть какие-нибудь предположения на этот счет? потом всё. перемалывает и складирует такие корочки На деревяшку звонить 22 Что там в деревяшке может быть? Я вот здесь Нет. Что это? Что-то у меня есть. Я! Я! -а -а -а. -а -а -а. Не, каши я мало сегодня. Что-то внутри, как ее грызть-то. Ой, это опасно. Можно и травмировать лесу. В ней, представляешь? Что в ней может быть, а? Представляешь, если через монет проросло? Вот обычное, обычный кусок дерева. Ну, что с собой предлагаешь взять? Ребята, что там может звенеть, а? У нас все нормально с металлоискателем. На деревья он у нас не реагирует. Или реагирует? Ну, это это фон, просто. На высокой чутье хожу. А это конкретно, смотри. Хороший сигнал. Поранит ух. Что-то какая-то неведомая сила. Вот звонила. Смотри. А еще думал, такая тучка, штучка торчала оттуда. была в дереве внутри ребята вот она вот она и звонила